Этот коммент с Reddit порвал меня. Биба Прокс написала, что она любит бороды, но иногда парни не думают, идет ли им борода. Она не подходит под прическу или лицо. Использует ли мужчина масла или кондиционер, чтобы она не выглядела как стоксена? Да, парни, вы меня правильно поняли. Если вы решили растить бороду, то не превращайте ее в стоксена. Увлажняйте бороду, наносите масло, придавайте ей форму. Не позволяйте ей выходить из-под контроля. Сделайте так, чтобы борода работала на вас. Сегодня видео, господа, ошибки стиля согласно Reddit. Следующее сообщение от Брэк подинки она собрала 2000 лайков. Не надо надевать шапку в теплую погоду, серьезно. Вы выглядите так, будто от вас плохо пахнет. Лично я думаю, что в этом что-то есть. А лучше, может, кто-то из вас, парнем, мне ответит, почему вы носите шапки в теплую погоду? Я просто не понимаю. Кто хочет пахнуть потной шапкой? Далее сообщение от Утилитариан Суиттер На серемень, на серемень, на сиремень. Мы не хотим смотреть на твою промежность. И в дополнение кто-то еще добавил, который совпадает с цветом туфель. А один гений прокомментировал, что щель между его булками подходит по цвету к туфлям. Господа, не хотел бы вас расстраивать, но если вы решили подбирать по цвету щель между булок и туфли, то, пожалуй, у вас есть проблемы потяжелее. Далее в списке обсудим изношенное белье. Парень ненобот попробовал встать на защиту поношенного белья и сказал: Моя логика такова, если на трусах появились дырки на заднице, то их надо выбросить. В остальных случаях нормально. А сент Стивенс добавил, пока трусы держат резинка все в порядке. Парни, я вас понимаю, вы хотите такое белье, которое удобное и не портится. Это был анонимный комментарий, но одна бедная женщина написала, мужчины, пожалуйста, покупайте себе рубашки достаточной длины, чтобы они были ниже пояса. Мне так надоело нас сзади и низ живота спереди. Господа, это действительно легко исправить. Когда вы покупаете себе рубашку, то просто поднимите руки вверх. Если ваш живот показывается наружу, то не покупайте эту рубашку. Да, более высоким парням может быть проблематично найти рубашку подходящей длины, но вы можете сшить себе рубашку. Это куда более доступно, чем вы думаете. Далее Хопла Green Eyes напишет, хватит носить эти длинные шорты до щиколотки. Даже если это баскетбольные шорты, они выглядят неправильно. И в этом есть некая доля рассудка, потому что, когда ты носишь такие вот шорты, то они визуально сокращают твои ноги. Они не подходят ни под один тип тела, да и в целом просто плохой образ. Носите шорты, но те, которые хорошо на вас сидят. Следующий совет всплывал много раз – принимать свою лысину. Пожалуйста, не надо отращивать свои волосы, если их не так много осталось. Или собирать их в пучок, или зачесывать на лысину. Вы никого не обманете. И многие женщины писали, что когда ты принимаешь это и делаешь все правильно, то можно выглядеть секси. Старенький Шон Коннери, Джейсон Стэттем, Скала, Жан-Люк Пикард. Следующая вещь, даже не думал, что она может быть такой раздражительной, а вот OMGFML 2012 пишет белые носки с брюками. И она набрала 2000 лайков на этот комментарий. Также Godzilla Forilla пишет черные носки с белыми брюками. Ну, в принципе, есть базовое правило, которое гласит, что надо подбирать носки под цвет штанов. Не надо подбирать носки под обувь. А как же насчет ярких цветных носков или вообще без носков? Не волнуйтесь, под видео вы найдете ссылку на видео, в котором я объясняю, как правильно носить такие носки. Хотите верьте, хотите нет, но это, пожалуй, самая популярная ошибка стиля, о которой говорили женщины. Она набрала больше всего лайков, и это неправильный размер джинс. Лиза М1987. Когда джинсы слишком большие, то в них ты выглядишь более толстым, чем ты есть. Они думают, особенно худые парни, что если они носят одежду оверсайз, то это делает их больше. Но на самом деле все выглядит совершенно наоборот. Биби написала, размер – это главное. И надо выбирать подходящую длину. Но есть и обратная сторона. Она наконец добилась от своего партнера, чтобы тот начал носить джинсы своего размера. И как только она его увидела в джинсах, которые на нем хорошо сидят, она сразу захотела их снять и затащить его в кровать. Так что есть риск в том, чтобы носить джинсы подходящего размера. Женщины не могут себя сдерживать. Так что будьте аккуратнее. Если вы думаете, что можете попробовать примерить джинсы на один размер меньше, сделайте это. Может на полразмера. Если вы носите джинсы 34 размера, есть 33. -й. Если они слишком маленькие, вы заметите это сразу. А может, они вам подойдут и будут отлично смотреться. Может, стоит попробовать другой стиль, а не всегда брать себе обычный крой. Почему бы не примерить зауженные? Я не говорю облегающие, а зауженные. Вы можете заметить, что они подчеркивают вашу форму. Но если у вас есть сомнения, то можете спросить подругу или девушку о том, что она думает. Итак, я провел свое исследование, и вот цитата от Сла Трапунс мне запомнилось. Ты можешь быть некрасивым, но если ты хорошо пахнешь, твоя привлекательность поднимется на 2. Добавьте хороший ансамбль, и это уже четыре. Будьте хорошим человеком, и это уже шесть. Даже без того, чтобы выигрывать в генетическую лотерею. Серьезно, господа, чтобы достичь успеха с девушками и в жизни, намного больше играет роль недопущения ошибок. Это не о крутых делах, которые вы делаете, а о тех глупостях, которые вы не делаете. Так что берите на вооружение. И, парни, мне интересно услышать от вас. Знаю, у вас есть мнение, пишите его в комментариях. Какие глупые вещи вы замечали за парнями, которые бы им стоило перестать делать? Я не стал включить в список грязные ногти и соблюдение гигиены. Я об этом даже не говорил. Пишите в комментариях, что я пропустил. Какое видео смотреть далее, как насчет правил стиля, которые мужчина должен усвоить один раз и навсегда. Серьезно, если вы не знаете их, смотрите видео и узнаете. Их надо знать.